Вы точно уверены в том, что хотите увидеть это видео? Приветствую вас, на связи Виктор Бандолет и добро пожаловать в разговор без галстуков. Как видите, я перед вами в обычной майке, без пиджаков, без галстуков, без белых рубашек. И не хочу показаться перед вами, как все как множество предпринимателей сетевого маркетинга которые пытаются показать себя в виде э, крутых предпринимателей и крутых бизнесменов я хочу с вами поговорить без галстуков и действительно о правде о том что я хочу э, до вас донести и что и чем вам это видео будет полезно поверьте досмотрев это видео до конца ваша жизнь уже не будет прежней и вы Решите для себя, какой дорогой идти и как я могу быть вам полезным. Не зря я в письме, в теме письма сказал, что это не для всех. И действительно это не для всех. Это примерно для 20% тех людей, которые будут смотреть это видео. В этом видео я буду говорить не о себе, по крайней мере, чуточку, возможно, о себе и все остальное, основную часть о вас. Именно о том, что вы можете получить и как вы можете получить то, чего вы хотите получить и то, чего вы хотели получить тогда, когда вы приходили в индустрию сетевого маркетинга. В сфере сетевого бизнеса я уже более пяти лет, можно сказать, уже практически шесть лет. И у меня были разные результаты. Ребят, я такой же, как и вы. Я простой парень с обычного города, с обычной семьи по имея среднее специальное образование два незаконченных высших вернее я их начинал и бросал по профессии железнодорожник я отработал на железной дороге у меня был карьерный рост по определенным обстоятельствам карьерный рост не удался я ушел с железной дороге тогда я уже начал свою стезю в сетевом бизнесе первый год у меня был практически неудачным я также я уверен что вы увидите во мне такую же картинку как и у себя я за первый свой год я испортил свою список знакомых потому что свои 19-20 лет я продвигал бады витамины косметику и говорил что на этом можно обогатиться и как на этом не прогореть как я мог молодым говорить о здоровье потому что я и так был здоровым, мне никто не верил да и для своего окружения какой я был предприниматель я верю что в большинство из вас тоже такая ситуация хотя я уверен что это видео также смотрят от ядлые предприниматели и крутые бизнесмены которые имели влиятельное окружение и имеют влиятельное окружение и благодаря этому построили хороший сетевой бизнес но уперлись в потолок и вы тоже найдете решение в этом видео Итак, первый год у меня не было никаких э, результатов. Мне спонсор говорил, работай со списком знакомых, ходи к соседям, э, обзванивай всех, встречайся со всеми подряд. Э, и знаете, что я очень быстро вымотался. Я первый год ездил на все мероприятия компании, покупал постоянно продукт, делал, старался объемы, максимально привлек всех, кого мог привлечь. Но на этом я ограничился. И после этого, на второй год сетевого бизнеса, я нашел себе наставника. Это тот переломный момент, который действительно изменил всю мою жизнь, потому что в тот именно момент я понял, что я эту индустрию не брошу, и в этой индустрии можно зарабатывать очень хорошее количество денег. И сегодня я хочу до вас донести ту главную вещь, что компания сетевого маркетинга – это не важно. Компа... Немножко перефразирую, она важна, но она второстепенна. Первое, что важно, это э, то, какая из вас личность формируется и благодаря кому. То есть в этом бизнесе важно идти за кем-то до тех пор, пока вы не будете в состоянии вести за собой тысячи, десятки тысяч человек. Когда вы будете отдавать столько полезности и ценности, что окружение из вас будет делать магнетический бренд. И они будут проситься в вашу команду, они будут притягиваться в вашу команду и заходить не обычными... Людьми, да, которые еле-еле, может, вам будут делать 100 долларов объема, а лидерами, которые 1000, 2000, 10 тысяч долларов будут вам делать объемами на первый-второй месяц построения бизнеса в сетевом маркетинге. Компания важна, да, она должна быть надежна, должен быть хороший продукт, хороший маркетинг-план, но в первую очередь важно, за кем вы идете. И Вот именно это поменяло мою последующую жизнь, когда я нашел своего наставника. Возможно, вы уже проходили свои, мои вебинары невозможно а скорее всего вы были уже на хотя бы на одном из моих вебинаров также вы должны были проходить уже серию 10-дневного моего тренировочного лагеря по онлайн рекрутингу и вы практически возможно осознаете что я пропагандирую и экспертом в чем я являюсь и сегодня я хочу вас пригласить в свой бизнес я хочу чтобы вы осознали то что и я обращаюсь к тем, кто уперся в потолок. У кого, возможно, проблемы со спонсорами, у кого проблема с маркетинг-планом, у кого проблема с компанией, у кого проблема вообще в знаниях и... В любых аспектах построения сетевого бизнеса. Я не говорю каждому, сейчас вот я, я понимаю этику, я не собираюсь перетягивать всех и вообще тупо рекрутировать, как это делают множество предпринимателей сетевого маркетинга. Мне каждый день десятки писем приходят в мою социальную сеть, особенно ВКонтакте с приглашением в их бизнес. Но они также не удосуживаются изучить мою страничку, мой блог и понять, кто я есть и какие результаты у меня есть. Чтобы быть немногословным, за последние полгода я выстроил команду в 476 человек всего лишь за 4 месяца. И это все благодаря моим навыкам знаниям, которые я получил с опытом в этом бизнесе и тому, чему я обучаюсь на Западе. И сейчас я призываю тех, кто имеет какие-то проблемы, либо ищет новые возможности и понимает, что ему нужен какой-то новый рывок в его бизнесе, какие-то новые знания, новое направление. Что я могу вам дать? Что вы получаете, придя ко мне в команду? Во-первых, а, мой бизнес-партнер получает бесплатно все мои тренинги, которые я изобретаю. А на данный момент их уже есть как минимум три штуки. А, первое. Это мой самый основной продукт – формула привлекательного маркетинга. Я буду писать сокращенно. Формула привлекательного маркетинга. Ценность его очень велика, потому что он идет с крутыми бонусами, с тренингом квантовый рост в вашем бизнесе, работы с социальными сетями, в интернет и так далее. Этот курс рассказывает о том, что как ваш бизнес полностью перевести в интернет. Ценность, ценность его велика, но я его продаю за 47 долларов. Второе. Это коучинговый, коучинговый тренинг зажигания зажигание а, зажигание состоит из 12 модулей и в каждом модуле по два видео то есть это 24 видео по запуску вашего интернет бизнеса то есть взять ваш проект то есть на, на наш проект потому что вы будете развиваться со мной и с полного нуля вы научитесь запускать этот бизнес, то есть вы переведете бизнес в интернете и научитесь делать его в интернете. И благодаря этим знаниям вы сможете иметь несколько источников бизнеса, несколько источников доходов, потому что вы сможете развиваться в дальнейшем в любой нише. Вы сможете быть экспертом в личностном развитии, здоровье, в бизнесе, финансах, переговоров, в чем душа ваша будет лежать. Я его продаю за 97 долларов третье это ваш авторитетный блог ваш авторитетный блог ценность я его продаю 7 долларов но это ограниченное предложение те ребята которые подписываются на мою рассылку по контенту на блоге им дается 4 дня приобрести за 7 долларов дальше этот курс можно приобрести только за 27 долларов то есть вы получаете доступ к этим знаниям, вы получаете доступ ко всем моим знаниям бесплатно. То есть я работаю лично с вами и работаю для того, чтобы вывести вас на э, квантово новый уровень, то есть совершенно новый уровень, который вы еще не достигали в сетевом бизнесе я должен для вас быть гарантом выживания и научить вас быть таким гарантом выживания для того чтобы человек в дальнейшем видел что за вами можно идти и строить вместе с вами бизнес далее что вам открывается то что не может получить никто кроме того как прийти ко мне в команду вы получаете доступ в партнерскую мою программу где вы имеете право перепродавать вот эти все мои курсы и получать 90 процентов прибыли обычные условия те люди которые получают доступ к моей партнерской программе а это только те люди которые становятся моими клиентами покупают тот либо иной продукт я им даю доступ в партнерскую программу они имеют возможность получать до 75% и то на определенных условиях, если они делают уже продажи и совершают продажи с своими продуктами до 5 штук. И они имеют максимум. Вы получаете 90% сразу же, ваши партнеры будут получать 90%. То есть вся ваша глубина будет получать возможность строить бизнес. Благодаря еще моей партнерской программе. Для чего вам нужна партнерская программа? Возможно, многие из вас не понимают и его значение. А сейчас я вам нарисую элементарную воронку авторекрутинга через интернет, которую вы сможете пользоваться, которой я вас научу лично, возьму за руку и пройду по всем этим этапам. А мы создадим вам страницу захвата. Это тогда, когда мы будем создавать вашу экспертность, ваш бренд. Мы будем нагонять трафик понятно что вы должны понимать что в трафик нужно инвестировать деньги но этот трафик вам будет собирать ваш, вашу подписную базу это ваш будет список знакомых целевых кандидатов целевых лидеров э, те которые будут вам приносить деньги и будут становиться вашими партнерами в бизнес сразу же на следующем этапе вы сможете перепродавать мой продукт то есть одноразовое предложение будет поступать где за 27 долларов, либо за 47 долларов человек будет получать предложение, решение проблемы его. А тем самым вы как минимум будете окупать свой трафик и уже зарабатывать. То есть вы можете понимать, что вы будете 90% иметь прибыли. Я 10% оставляю себе на уплату комиссионных и работу колл-центра, э, потому что вам только нужно будет созда создать схему, а продажи будут э, происходить автоматически. То есть э, мои менеджеры, даже лично я иногда созваниваюсь с своими клиентами и э, довожу их до продажи. Следующим этапом идет ценность вы даете ценность вы потом предлагаете бизнес предложение бизнеса потом переводите опять на продажу например коучингового зажигания за 97 долларов при которых вы будете иметь до 80 долларов прибыли тем самым вот это дает преимущество вам зарабатывать в сетевом бизнесе сразу же сразу же буквально на месяц второй хорошие деньги и давать партнеров уже качественных партнеров в первые месяцы вот представьте представьте что я беру самую минимальную вы привлекли каким-либо образом 200 человек вашу подписную базу благодаря моей помощи с вами за руку возьму настрою рекламу все вам покажу с вами будем настраивать ваши страницы захвата то есть когда вы становитесь моими партнерами я становлюсь вашим наставником и мне важно вывести вас до лидерской квалификации которая будет тысячу две пять десять тысяч долларов в течение года уже зарабатывать это мне важно 200 человек из этих 200 человек Возьмем, возьмем самую э, простую конверсию 5 процентов 5 процентов который приобретет какой-либо продукт э, допустим за э, 40 э, за 27 долларов э, 5 и вы получаете 20 долларов с продажи 10 умножить на 20 то есть пять процентов э, с 200 человек это 10 человек умножить на 20, у вас вы зарабатываете 200 долларов. Ну приблизительно для того, чтобы привлечь 200 человек в свою подписную базу, вами понадобится потратить 200 долларов, даже меньше, 150. То есть вы уже в плюсе в 50 долларов. 50 долларов. Но у вас остается 200 человек. Из этих 20 человек уже у вас будет 10 клиентов. Эти 10 клиентов будут привержены к вам и ближе к вам. Они будут к вам относиться как к эксперту, как к э, тому человеку, которому доверяют. И мало того, что из этого круга уже ваши потенциальные кандидаты, согласится, где-то 20%, то есть 2 человека с этого, и пускай опять же 1%. Возьмем вот это минимум, хотя можно доводить до 10-20% до конверсии. 1% с 200% это э, 2 человека, плюс 2 человека. Четыре лидера, лидера, которому не нужно, например, объяснять, что такое сетевой бизнес, почему ему нужно делать, как его развивать и так далее. Четыре лидера к вам приходят, например, на 200-500 долларов. То есть вы сразу же делаете объем 800 долларов тысячи долларов тем самым уже в самое короткое время вы зарабатываете чистыми 300 400 долларов это это минимум что я показываю но зачастую такие лидеры приходят со своими командами и того вы сразу же можете умножать следующий месяц как минимум на 4 от 1200 до 1600 долларов как вам чек такой на второй на третий месяц 1200 1600 долларов надеюсь это видно э, в камеру это то чему я могу вам вас научить а, понимаете я из разделов тех спонсоров которые не говорят банальных вещей я не буду вам говорить напишите список знакомых и действуй, действуй до результата. Нет, это то, чему я буду вас учить. От офлайн бизнеса я вас отгораживать не буду, потому что у меня классический сетевой маркетинг с классическим продуктом. И те, кто увидит потенциал развития в офлайне, это здорово. Я буду это поддерживать и буду к вам прилетать в города. Будем проводить мероприятия, мастер-классы, открывать сервисные центры. Все это мы будем делать. Список знакомых. Будем с ним работать, но совсем иначе, как говорят все остальные сетевые спонсоры, у меня есть свой подход, определенный, к работе со списком знакомых. Но это еще не все, что я могу для вас дать. Ко мне в команду очень сложно попасть, и если вы видите это видео, у вас есть вероятность того, что вы попадете, но, к сожалению, это видео смотрит... Около 1000 человек и из этой 1000 человек я максимум отберу только 5 человек. Я пообщаюсь с каждым, я э, задам определенные наводящие вопросы и узнаю, на что вы вообще готовы. Но поверьте, этих 5 человек, которых я выберу, они получат очень многое и это будет очень круто. Смотрите, что еще вы, вероятно, можете от меня получить если вы активный лидер и проходите в мою команду я как спонсор ну мне нету смысла у меня классический маркетинг план я могу в ширину достаточное количество человек подписать но моя самая главная задача это строить устойчивый бизнес долгосрочный бизнес тем самым я понимаю что мне нужно выращивать лидеров и строить этот бизнес в глубину тем самым я готов вас сделать лидером региона и под вас выстраивать а, структуру в том случае если вы будете лидером и делать все возможное для того чтобы я видел что вы стараетесь и готовы получать от меня такую помощь то есть в любом случае вы выигрываете а, ко мне приходят и ко мне кидают заявки различные предприниматели как предприниматели так и предприниматели сетевого маркетинга и тем самым я к вам буду подставлять необычных людей а уже людей с опытом сетевого бизнеса, лидеров и даже, возможно, лидеров со структурами. И теперь представьте, насколько ваш бизнес будет расти и насколько этот бизнес может измениться для вас на протяжении следующего года, максимум двух. Далее, что вы получаете? В нашей команде есть авторекрутинговая система то есть если для вас вообще очень сложный интернет дается на первых порах покуда я вас буду обучать у вас есть авторекрутинговая система она называется vbs24 world business system 24 в которой вы получаете 5 одностраничных сайтов 5 одностраничных сайтов 3 по бизнесу и два по продукту почему-то очень уникально потому что это этностраничные сайты заточены прямо будут под вас, с вашими реферальными ссылками. Система будет заточена под вас. И вы просто можете подсчитать, если даже вы захотите с нуля начать какой-то бизнес в интернете. Либо, возможно, в вашей компании тоже эта бизнес-система есть. Но это вам как просто бонусом. Основное вы от меня услышали, чему я вас учу. Что вы получите все мои продукты, которые есть на теперешний момент. И все дальнейшие продукты, безусловно. Плюс партнерскую программу, плюс помощь, под, э, помощь э, построение структуры в глубину для вас в этой авторекрутинговой системе у вас будет 5 одностраничных сайтов это как минимум экономия уже в 1000 долларов если даже вы мало-мальски где-то закажете 5 одностраничных сайтов они будут стоить 1 1 по 200 300 долларов плюс это бонусом далее под каждый одностраничный сайт будет заряжена своя рассылка, то есть вы направляете целевую аудиторию и система все сделает за вас. В авторекрутинговой системе ВБС вы можете работать на 5 источников целевой аудитории, что убыстряет в 5 раз рост вашего бизнеса в нашей компании. Далее в компании есть пошаговое обучение, мотивация, промоушены, все инструменты. И вот это пошаговое обучение, как проходить оффлайн и онлайн, они разбиты на определенные шаги. То есть, если вы не пройдете один шаг и не напишите отчета, ко второму шагу вы доступа не имеете. И давайте подытожим, что же вы получаете, придя ко мне, ко мне в команду. Первое. Первое, все мои курсы, все мои курсы, которые уже есть и которые я буду произ э создавать на протяжении всего своего времени. А Это очень э отличное знание. Очень ценное знание, потому что я черпаю их прямиком с запада, адаптирую на наш рынок. И исходя из этого, вам просто-напросто уже не нужно будет искать супер-мега-гуру тренеров и тратить деньги на свое самообразование. Вы получите все для этого. Второе. Вы получите доступ, доступ к моей партнерской программе 90 процентов прибыли с которой вы будете получать то есть практически все я вам отдаю 10 процентов я оставляю на комиссионные сборы и оплату своего колл-центра а, третье я помогаю активным лидерам, если вы активно развиваетесь, я вижу у вас, у вас потенциал, я строю вместе с вами вам структуру. Я помогаю вам строить вашу структуру, подставляю активных лидеров, активных партнеров вам в команду. Помогаю строить структуру. Четвертое. Это авторекрутинговая система VBS-24. В нее были вложены очень огромные деньги. Они, в эту систему было вложено деньги наших членов советов директоров компании. Потрачено сил, энергии, времени, денег для того, чтобы максимально автоматизировать рост и масштабирование команды. То есть упростить в раз, два, три действия всех бизнес-процессов. И, ребят, конечно, вы должны понимать, что это не лотерея. Это не значит, что вы заполните анкету, и я как-то наглядно могу оценить, и кого-то взять, кого-то не взять. Я лично с каждым пообщаюсь. Это не, это не, все зависит именно от вас. Насколько вы готовы, насколько вы готовы меняться, действовать, проявлять свой энтузиазм, и самообучаться, все мои курсы проходить, слушать меня, идти, как говорится, бок о бок, завязать туго ремни и получать результат. И если вы все это получаете, на все это настроены, и я вам обещаю, что этот год и следующий год будут переломным в вашем бизнесе. С вами был Виктор Бондолет. Заполняйте прямо сейчас под видео э, анкету, нажимая на кнопочку. И увидимся уже на скайп-сессии. Пока-пока.